Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Мем Власан. Сегодня влог. Как вы и ждали? Ваш любимый влог. Замечательно. Сегодня очень интересный день. Возможно, влог будет в два дня, может, в один день. Точно не знаю, так что, возможно, ждите две части. Мы едем в Ярославль с Мариной, с вашей любимой Мариной. Вот, едем мы в Ярик, чтобы погулять, потом вечером сходить на тренировку к Саше, к Зене. И, в общем, все, смотрите. Всем приятного просмотра! А на данный момент я несу чудесные лапки. Вы предлагали приключения на жопу. Вот, пожалуйста, вам приключения на полные штаны. Занесла в какой-то город незнакомый. Вообще, ты что тут делаешь? Пешком. Пешком сколько шла? Долго. Долго? Сколько? Долго. Сколько? Часа три-два? Ну, это мало. Мало? День? День. Блин, вообще, как то от Марин. Мы что вчера вышли, а ты вообще помнишь, что-то? вообще было... Я была не трезвая. Во-первых, как ты можешь это забыть? Во-вторых, мы шли два дня. Я хоть и не трезвая была, но помню. А куда? Вон, нам туда. Мы заблудились в тот. Значит, подожди. История такая. Звонит Саша. Говорит, вы где? Давайте подходите к спортмастеру. Я говорю, мы внизу. Мы а искали -то какой -то <смех> а <смех> где, вы? где вы внизу? Я говорю, внизу. А она такая, ага, давайте поднимайтесь обратно к базару. Я такая, ой. А где базар? Она такая, там, третий. где вы ели. Я такая, ладно, хорошо. Спасибо за внимание. Мы идем к базару. Биба-боба при... продолжается. Надо заснять Сашу. Я а мы с Сашей мы говорят? Да привет. А зачем мы пошли вниз? Мы сказала, она такая, типа, Саша внизу. Она там, баба. я такая, пошли вниз, мы пошли вниз, ты знаешь. А вы где? Селфи на память. как наш э, новый оператор. Вот. Значит, вот это что это? Стелла? Да. Это Стелла. Это наш э, экс- Курсовод Александра, не знает. Марина, а это, а это я. Ничего. Она опять снимает? Да. Продолжается. Дорогие друзья, мы снова во Владимире. Снова, не знаю, наверное, скоро я тут жить буду вместе с Мариной. Но суть в том, что Там сегодня выбрались да? в общем сегодня мы приехали в парк загородный загород приехал да сейчас мы все вам очень интересно покажем Значит, вот такое прекрасное озеро. А, Зеленое озеро. Его называют зеленым озером. Смотри, твой трон. Ага. Угу. Чего это щука? Покорю, так. Вау! У -у -у. А -а -а. Ну слушайте, мы едем, а, чтобы не навернуться, чтобы синять. Так я еду, ребят. Но это не точно. Слушайте, ребят, мы Блин, катаемся бри... первым... А реально... Вот это, точнее, какая страна? Не трогаю. Технари работает. Какая-то страна. Пока мы будем так говорить? Мы впервые катаемся на катамаране. Это очень... Очень интересно. Да? Нравится? Мне нравится? Направлять не могу, а так хорошо. Ута! Привет! Скажи привет. Скажи привет. Пока, ладно. В общем, мы все еще в катамаране. Катаемся. Вот на нас утки плывут. Утка. Иди ко мне. Быстрее, быстрее, быстрее, быстрее. давай давай давай давай давай давай Быстрее, быстрее, быстрее, Еще, еще, еще, еще, еще. Тибозечки мои прекрасные. Тибозечки. Тоже две Ты вот. моя следенькая булечка. Булечки мои, сладенькие. Короче, мы узнали. Узнали, что можно назад на Катамарань. Смотрите, давай, давай, давай. Смотрите, мы назад едем. Только сразу там. Все, там палка, палка, стой. Погнали теперь. Теперь мы едем вперед. Короче, огонь. А Прикиньте, во Владимире есть дайвинг. Обалдеть. Ты видео снимаешь? Посмущение. А где он вообще? А у него время закончилось, раз Слушайте, ребят, такого вы еще нигде не видели, но увидите во Владимира, так что приезжайте. Я в Нью-Йорке, ничего не знаю. Так, мы идем. Работает 24 часа. Все окей ушки. Ну, да, Хорош. Приятненько. Этот человек никогда не делал шурму. Никогда. И сейчас она будет есть. Ну что, какие ваши ощущения? С помидорами? Нет. Да попросил без помидоров? Все, влог закончился. Если тебе понравился мой влог, то ты знаешь, что сделать. Нужно подписаться на мой канал, поставить мне лайк, под... написать комментарий, поставить колокольчик, чтобы не пропустить новые уведомления, что прошли мои видео выставленные. Спасибо, Марина, спасибо, Саша, за эти прекрасные два чудесных дня. Спасибо большое и до новых встреч. Лайк, подписка, уведомления. Пока!